С днём влюблённых, дорогие друзья, я поздравляю вас. Влюблённость и любовь – что это? Наша жизнь – это удивительное путешествие в мир любви. Любовь – это зерно, из которого рождается всё, и это эфемерное чувство самое сильное. Влюбленность воспаряет к звёздам, чтобы найти слова, способные выразить, как дорога ей любовь. Истинная любовь выше влюбленности, но без нее как нам прикоснуться к любви? И влюбленности любовь, а не Поэтому, дорогие друзья, я желаю вам, влюбляйтесь и наслаждайтесь влюбленностью, но идите в своих отношениях к любви. Оставайтесь романтиками всю свою жизнь и принимайте временные трудности в отношения, как ступеньку к умению любить. Влюбленность – это юность и время, любовь – это сила в тиши. И еще раз, дорогие друзья, с Днем Влюбленных я поздравляю вас и желаю вам, влюбляйтесь, любите и будьте счастливы. Цвет розочки алой Любовь Райский сад от отца Влюбленность Красы и начало Любовь Красота без конца Влюбленность Нежный бутончик Любовь Распустившийся цвет Влюбленность Другим колокольчик Любовь с неба ты а Любовь, это с неба Небо лет, любовь, всем от Бога, привет, влюбленность, души желания, любовь, света целей благих, влюбленность, к себе внимание, любовь, понимание других влюблян. Волна вареньей Любовь Это сила в тиши влюбленность Лишь юность и время Любовь Постоянство души Любовь Это с неба делать, а дать волю волемость, приливы отливы, любовь от Христа блага, дать любовь, это с неба Неба, блядь. Любой Бог. Всем привет.